Мак спокойно подходит к базе военной. Ох, я надеюсь, его не спалят. Все. <crease Option wrote> Все, я больше не могу. Только не говори, что сдаешься. Да, я сдаюсь. Женька, поднык тебе с коленки. Говорите, не гори. А ну соберись, пока я тяжелеть не стал от гнева. Зачем мы вообще туда ползем? Точнее, я ползу. Я хочу закалить твою волю, чтобы ты больше никогда не сдавался. Ведь на вершине ждет самое грандиозное событие в жизни. Какое событие? Падение? Вот опять оно грызается, я не могу. Ты бы лучше там не негативил, а заряжался вдохновением. Посмотри, как красиво вокруг. Да я таких красот могу и дома насмотреться. Я знаю, что ты сейчас скажешь, что тебе проще полюбоваться красотами в полюбившейся миллионами игроков игре Геншин Импакт. Геншин Импакт? Удостоенная наградами Open World Action RPG с яркими и красочными пейзажами. Великолепная графика, прям как в аниме. Запоминающиеся герои с уникальными способностями, фантастические миры, в которые постоянно хочется погружаться. Я не об этом говорю, я о том, что мои руки меня уже не держат. Точнее, нас! А вот слушай своего тренера, и у тебя откроется второе дыхание. Почувствуешь обновление. Такое же значимое обновление, как и краски мимолетности. Ты представляешь, там новый подводный регион Энкаомия. И два новых персонажа. Потомок клана экзорцистов Шэньхэ и очаровательная оперная певица Юньцзэнь. Давай, сынок, еще немного. Все. Я... Я умираю, Тренер. Я не могу ползти дальше. Дальше и не нужно, мы на вершине. А теперь вы скажете, зачем мы здесь? Мы здесь ради этого. Фееричное событие Звездный путь среди снегов, в ходе которого в прямом эфире на всех стриминговых площадках зажжется реальная точка телепортации на вершине Альпийских гор. Наблюдать за этим можно будет на официальных каналах игры, а также будет запись этого события. Я думал, в конце случится какой-то подвох Но мы действительно тут Я чувствую себя гораздо лучше Словно действительно открылось второе дыхание Спасибо за ценную тренировку Я больше никогда не буду давать слабину Ну конечно не будешь, сынок, иди сюда, шоу вот-вот начнется Вот только ты его не увидишь Что? Топ-1 аниме предательства Сим-хай, с вами Ютина, и сегодня мы снова играем в Кенши. У нас начинается второй сезон. После того как ребята наши наконец-таки сбежали, что их ждет, не знаю даже я. Мы сейчас вместе с вами и посмотрим. Чертов ползун, я спас этого говнюка. Он просто взял и ушел. Вот гнида. Клянусь, увижу его жопу надеру. А вот вареные овощи. Теперь надо немножко отдохнуть. А, был тяжелый день. Наконец-таки я могу с себя снять этот шмот. Как же я употел в этом. Но ни в коем случае нельзя снимать с себя меч. Я должен быть всегда на чеку. Как минимум, когда увижу ползна, потому что смерть ему. Я убью его. Никто не смеет отвергать мою дружбу. Клянусь богом, ему хана. С ней будет покончено. Ползун! Ползун, это ты, дружище! А то есть какого хрена ты здесь делаешь? Что я тут делаю? Это ты что тут делаешь? Так, во-первых, нехорошо вламываться в чужой дом, когда хозяин не одет. А во-вторых, это мой дом. А насколько мне известно, это убежище от щипенцев. Нет, это дом мага. Может быть, раньше он и должен был принадлежать нам обоим. Но ты сделал свой выбор. И теперь называется дом мага. Поэтому валец сюда. А на карте написано: Убежище чипенцев! Значит, я имею полное право тут быть и восстанавливать силы. Чертов ползун, умеет читать. Ладно, так и быть, оставайся здесь. Набирайся сил. Хотя я сомневаюсь, что в тебе есть вообще такое понятие, как сила. Я спать! Делай, что хочешь! Значит, эм, так. Тебе не обязательно заполнять тишину. Считай, что меня здесь нет. Считай, что тебя здесь нет, то будет совсем не трудно. Хамлу. Теперь надо подумать, чем занять наших друзей. А уже не друзей, видимо. И так-то много они, в принципе, могут делать здесь сейчас. Пусть займутся любимым делом. А чем маг не бегает-то? А, у него общий вес. 80 из 19. Я так понимаю, он чертовски перевешен. Посмотрите на них. Очаровашки две. Как синхронно действуют. Молодцы. Давайте, пыхтите, работайте. Мне кажется ли этот камень стал меньше? Возможно, маг же тогда. Сколько он Добыл, кстати говоря. Раз, два, три, четыре. Четыре камня он добыл. А этот камень, это железо. Типа его можно продавать. Средняя цена 90к. Типа копейки, наверное. Как-то даже непривычно, что они оба находятся на свободе. И причем карьер вот тут вот, за скалой находится. Давайте посмотрим, что там происходит. А, нет! Мы не можем даже посмотреть туда. Все, это прошлое. Туда даже не стоит заглядывать. Оно осталось вот за той скалой. А, нет, погодите. Вот, мы чуть-чуть можем заглянуть туда. Вот, чертов карьер, прощай. И здравствуй, неловкое молчание. Блин, а я-то что молчу? Надо действовать, надо что-то говорить. Знаете, я столкнулся с проблемой свободы. Я не понимаю, что с ней делать. Когда я был в рабстве, у меня была четкая цель сбежать из рабства. А теперь что делать? Непонятно, но вроде как можно делать очень многое Во-первых, у наших друзей была цель Сделать базу, собственную каменоломню И все-таки любопытный ползун Кому достанется наша каменоломня? Забирай себе! Черт, обидчивый ублюдок! Конечно же заберу! Нам нужно приодеть ползуна, не может же он ходить в этой робе С этим нарядом должно быть покончено О боже мой, ползун какой-то стрёмный, без одежды Так, что у нас здесь есть? Брюки карго Вот, крадись в штаны и в рубаху Посмотрите на ползуна! Я никогда его не видел таким не оранжевым! Окей, okay, нам нужна обязательно аптечка первой помощи. Вяленое мясо. Так, ползун, жри хлеб дальше. А, он не жрет хлеб, у него так нормально с голодом. Тогда давай просто путь хлеб будет здесь. Смотрите, что это записка убежища от Редкость. Это редкость. Если вы читаете это, велики шансы, что вы только что сбежали из возрождения и находитесь в полумертом состоянии. Да нет, мы вполне нормально себя чувствуем. Это он просто по себе судит. Это убежище для вашего отдыха и восстановления. Надеюсь, вы сможете найти здесь еду, инструменты для снятия кандалов, кровати и кое-какую одежду. Удачи! Приписка. Если вы случайный путешественник, пожалуйста, не Нужно грабить это место, иначе мы вас выследим, я свяжу ее заживо. Еще приписка. Если вы солдат Святой Нации, нахер вас и в жопу вашу промывающую мозги религию, мы будем противостоять вам до конца. Вы изнеженные, надменные, неандертальские албы! С любовью, мол. Это очень добрый человек. Я буду держать его записку при себе. У на статус бывший раб. И похоже, что он раб лишь на 60%. Ему нужно 71 час, и тогда он будет не раб. Ему нужно что-нибудь еще, какое-нибудь оружие. Здесь у нас только... Что это такое? Каты. Добавлено один кат. Куда добавлено? Деньги. Погодите. 52. Каты, это бабки. Все, мы забрали. У нас 57 катов. И причем это общие деньги, общий бюджет. Только не вздумай заграбастать себе все. Не переживай, я пойду без твоих денег. Подушка-сидушка использовать. Здесь может ползу медитировать. Примите удобное положение и сконцентрируйтесь на дыхании. Почувствуйте ваше тело. А теперь почувствуйте, как мое тело ложится на ваше тело. Надо какое-нибудь оружие. Все что угодно. Твою мать, в не осталось никакого оружия. Добавляем еще себе кучу катов. Это получается, как кошелек. Нитка с катами. Вот видите, у нас теперь 107. Мне нужно найти себе что-нибудь, что можно продать. Удачи тебе с этим. Поверь, удачи мне не понадобится. Я буду долбить. В целом, у мага целая куча всего, что можно продать. Посмотрите, стоимость этих саке аж 425 катов. о Я думаю, пришло время нашим ребятам отправиться в город. Мы вообще перевешены, просто пипец. Сила прокачивается, потому что мы идем перевешены, да? Таскать людей и тяжелый груз, использовать тяжелое оружие. Крепость прокачивается, когда мы Боль испытываем, побои и поражения Неудивительно, что у нас крепость так сильно прокачана У нас был целый сезон боли и поражений Какие же параметры у ползуна? Крепость еще больше, чем у мага, что ли? Офигеть, у него силы больше. А он не так прост, как мы думали. И уже железо появилось. Он уже настругал. Молодец, ползун. Посмотрите, насколько ползун может больше таскать. У него 29 предел. У мага 16. А, меня не устраивает такой расклад. Я пойду тренироваться. Я соберу весь свой груз и буду прокачиваться. План такой, он будет бежать в горку и спускаться вниз. Пришло время прокачаться как следует. И побежали. Куда это он побежал? Опять передо мной рисуется. Давай, ползун, двигайся быстрее. Все, теперь вниз. Вот, смотрите, 4 металла. И все это в кармане ползуна лежит. Теперь он носит 42 из 21. Значит, мы можем прокачивать его. Во, пошло Сила ползуна 22, мага 25 Ага, значит маг выбивается вперед Мне нужно больше веса. Понять а! Что ты делаешь, ползун? Не твое дело Что значит не мое? Ты меня несешь, поставь на место Здесь ты прав, тебя давно следовало поставить на место Но что ты намекаешь? На то, что ты не считаешь и ни с кем, кроме себя Понятия не имею, о чем он говорит Считаюсь только с собой, значит, да? Ты неблагодарная тварь Я не буду это обсуждать Ну и ладно Ладно тем временем у нас осталось 11 часов до того, как ползуна перестанут считать рабом. Значит, план мой такой. У всех по 4 железа, бумага и ползуна. Как только ползун перестанет быть рабом, мы отправимся все вместе... Добывать нам деньги и пропитание, потому что хлеб заканчивается в хижине. Я вот думаю, куда идти. Мы точно не можем пойти в эту сторону, так как вы писали, что это дождь радиоактивный. Мы можем подохнуть. О, смотрите, какая хрень ползает. Вот на такую нам нельзя напароваться. Как-то я опасаюсь, что она слишком близко ползает здесь. Алзун, где ты? А, вон он, бегает. Хочет победить меня в параметре сила. Я не позволю. В сторону, отвали. Итак, осталось 2 часа. Да быстрее, сколько можно ждать? 0 часов. А, а, есть! А, да! Теперь они официально оба свободные люди. Наконец-то! Посмотрите, какие волосы, какая крутая шевелюра. А сразу дышаться стало иначе. Эм, поздравляю. Спасибо, у меня есть подарок для тебя. Летающие доспехи. Почему они летают? Короче, это летающие доспехи. В общем, весь комплект Одежды Святой Нации. Ты серьезно? Да, это тебе. А как же ты? Ну, я, пожалуй, надену свой комплект ниндзя. Мне кажется, тонкая, изящная самурайская катана идет мне больше. Подчеркивает мою фигуру. Мне ни к чему идти, твои жесты. Да твою мать ползун. Ну в чем дело? Я спас твою задницу, почему ты злишься на меня? Ах. Ты так и не понял, да? Нет, я не понимаю. Мы столько всего сделали вместе. Я столько всего сделал. А ты на меня злобу затаил! Я злюсь на себя! Что? Знаешь, Каково это считать себя никчемным не способным сделать что-то самостоятельно Я так не могу Почему ты не сказал мне об этом? Я бы помог тебе В том-то и дело, ты постоянно пытаешься мне прийти на помощь А я хочу что-то сделать сам Твое присутствие, это как напоминание о моей слабости К черту все, я пошел отсюда Я добьюсь всего сам и спасу ее тоже сам Ну вот он опять ушел Но по крайней мере теперь, мне кажется, я его понимаю Как-то неловко было все это слушать Что ж, теперь я действительно остался один. Пора бежать в город. Вот Нафига мы пошли на ночь, глядя. Главное до утра добраться до города Святой Нации. Поскольку я под маскировкой никто не заподозрит, что это я. Кребанная святая нация. Я отомщу им за то, что они сделали с ползуном. Что конкретно они с ним сделали? Заставили сомневаться в себе. И разрушили нашу дружбу. Я никогда не прощу им этого. Я разрушу их изнутри. Ой, ползун, куда ж ты сунулся? Он один здесь, без оружия, без всего. В целом, это не так страшно. Главное не напороться ни на что ужасное. Не понял. Награда за ползуна. Этот персонаж. Разыскивается властями. Сдайте его за награду. Местные власти не разыскивают этого персонажа. Давай, дружище, всего лишь нужно перейти эту зону. Она выглядит довольно-таки пустынной. Может быть, даже на нас никто и не нападет. Теперь мы в скрытом лесе. Здесь подозрительно тихо. Обнаружена локация деревня. Что... Деревню, вот! А это что за символ? Давайте направим ползуна сюда. Сейчас мы и посмотрим, что это такое. Просто издалека. У, какие мерзопакостные твари. Их слишком много. Они идут прямо в мою сторону. Ползун, не иди туда. Тормози, тормози, тормози, тормози. Давайте пойдем лучше в деревню. Мы пришли к деревне. Деревню охраняют какие-то добрые дядьки на вид. Они правда добрые на вид. Я думаю, все будет хорошо. И ползун, кстати, очень подходит к ним. Причем подходит к ним в прямом смысле. Оп, ты, дальше не шагу. Что ты здесь делаешь? Диалог? Она ниндзя. Это мои товарищи окружили тебя и, и готовы убить. Ты в серьезном меньшинстве. Скажи мне, кто то Так, здесь надо... Да, я купец хочу продать. Купец, да? К счастью для тебя, в данный момент у нас кончаются припасы. Клянусь окрану на жизни Феникса. Я не причиню вреда. Хорошо, пока ты в моем медвежьем углу, я буду внимательно за тобой следить. Понял? Конечно, четко и ясно. Все, она будет за нами наблюдать теперь. Нас пропустили. Спасибо, спасибо большое всем. Я вхожу. Хорошо, что они не знают, что за меня награда объявлена я даже не знаю, что делать можно здесь теперь Ладно, пойдемте внутрь, в первый дом Все, входим Сырое мясо Грок Ножовка Вареные овощи Возьмем если мы взяли, то это плохо. Мы съели. Улик нету, все. Было бы здорово найти какой-то, не знаю, оружейный магазин. Или просто магазин, где мы можем что-то продать. Здрасте. Это напоминает какую-то таверну. Заходи и посмотри товары, брат. Ну-ка. Я бы хотел поторговать. О, боже мой. Так, а можно ли вот это продать? Вот сюда можно поставить? Смотрите, мы продали. Еще раз. Вот у нас 212. А сейчас будет 317. 420. Теперь сакэ продаем. 1400. Мгновенно разбогатели. Кувшин с водой. Просто... Для продажи, на самом деле. 110% наценка на кактус. Продаем кактус. Так, так, так. Давайте подумаем, что мы можем взять. Какое-нибудь оружие нужно взять. Вот есть у нас сабля, которая стоит 1400. И мы можем... <соценно> Ровно на два... К... Как там их? Копа? Кота? На два кота больше. Но это лучше, чем ничего. Была не была. Есть! Два кота теперь. Все, у нас есть меч. Тем временем, Макс спокойно подходит к базе военной. Ох, и надеюсь, его не спалят. Извините, пожалуйста. Здравствуйте, как дела? Спасибо до свидания. Нас пропустили. Эм, а у нас что? В охрану детей нанимают? Что? Почему? Как? Нет, нет, нет, нет, нет. Магаз спалили. О, в тюрьме? Он снова в тюрьме? Черт! Из тюрьмы одной в тюрьму другую. Будьте вы прокляты. Но, по крайней мере, они ничего не сняли с меня. Оружие забрали. А, хреново дело. Теперь за мага награда половиной за кражу униформы. 50 часов под стражей осталось. О, боже мой. Они хотя бы залечили его? Хорошо, они залечили меня. Но есть положительная сторона. Параметр крепости у нас возрос. Ах, ползун даже не знает, что с его другом творится. Ой, главное ползуну не ступить теперь. Вау, а это какая-то ратуша. Манекены, тренироваться. И что, прям реально такое... Все берет и прокачивается. Вот, атака у него прокачивается. Смотрите, сейчас шкала дойдет. И что-то должно улучшиться. На самом деле, улучшилась только просто атака. Стало два. Почему? Почему? Сам напросился. За что его побили, не понял. Этот, этот персонаж был пойман за совершение нападения. За какое нападение? На манекен? Да что ж такое? За него теперь заперти. Я не могу. Это просто они рабы по жизни, похоже. Ползуна даже не лечит. Благо, у него есть аптечка. Какое говно происходит. Маскировка раскрыта. Где ты взял униформы? <laughs> не пытайся. <laughs> теперь он не может отсюда выбежать. Он всегда будет в униформе. Все, я теперь просто с голым торсом, чувак. Кажется, нам теперь просто надо ждать, пока нас выпустят. И, возможно, не будет проблем. Так, ползунчик мой дорогой, как ты поживаешь? У него критическое состояние. Он весь крови. Так, освободить, сбежать. Ты будешь первую помощь себе оказывать? Да, оказывай, спасибо Срок награды истечет через 8, 18 часов Сбежали, сбежали, сбежали Меня палят, скрытность Это ко мне бегут? Бить меня? Стой, Зайти. Все, все, все, все. я зашел Первая помощь, давайте в камере это сделаем лучше Ну, друзья, вот извините Короче, у нас снова побег Это как в сериале побег из тюрьмы Каждый новый сезон, а тот побег из нового места Так, ребята, все спят Давайте отсидим наш срок, 49 часов И ползун пусть отсидит Осталось 10 часов Давайте посмотрим, как с ползуном обойдутся. Ожидает освобождения. Мы вообще должны ждать освобождения? Нифига себе! Эй, алё, кто-нибудь освободите ползуна! Воу, погодите, что происходит здесь? Где ребята с кем-то перестреливаются? Какие-то бандиты? Какое-то древнее племя? Ну, может быть, оно не древнее, не знаю, может, оно новое, не цивилизованное. Вот они все подохли. И лежат тут. Кстати говоря, это шанс для нас обобрать их. Наверное, поэтому меня не освобождают, потому что они заняты нападением. Возможно. Но нападение уже отразили. Слушайте, ожидает освобождение. Я, я рискну предположить, что я должен сам себя освободить. Вот мы вышли. Меня все еще разыскивают. Ничего не поменялось. Но, может быть, мы можем теперь спокойно ходить. Вроде бы здесь-то мы что. Ребят, мы здесь все? Мы здесь все. Хорошо, давайте полутаем трупы. Обобрать. Аптечка. И какое-то оружие. Железная палка заберем. Так, вот это мне нравится. Подбирать объедки это круто. Так, Ладно, с ползудом вроде как пронесло. Не так уж и страшно все было. Чуть-чуть просто потерпели, и все. Это нам не привыкать это раз. И бывало, и похуже, это два. Это же тренировочный лагерь, правильно? Правильно. Можем с кем-то поговорить здесь. Например, Мол. Это он оставил записку. Могу ли я присоединиться к ниндзя чипенцам Поклянись верности мне и в неприкорности Феникс. Вместе мы сможем свергнуть святую нацию. У нас похожие цели. М -м, эти ребята враги Святой Нации. А значит, мне они, друзья, клянусь в верности отчипенцам. Фракция ниндзя-ачепенца теперь ваша. Союзники. Мы теперь можем все смотреть. Нас никто не будет бить, обижать. Мы можем стоять теперь и просто тренироваться без риска, быть избитым. Подальше от всех, чтобы никого не задеть, не дай бог. Посмотрите на руки. <соценно> Посмотрите на руки ползуна. Почему такой сильный? Прям такие накачанные банки. О, мне кажется, с ползуном будет скоро очень опасно связываться. Осталось 2 часа, и маг должен быть по идее свободен. Ожидает освобождения. Я так понял, что в этой игре освобождение, это когда ты сам себя освобождаешь. Поэтому мы спокойно, думаю, должны выйти. Ну, наконец-то! Как мне досталось здесь? Стоп, Стоп! Обратно! Обратно зайти в тюрьму! все все все все все все все все все Его посадили за то, что он совершал нападение, но никого не... Что? Персонаж сейчас совершает нападение. Еще 60 часов! Ну что, нравится здесь сидеть, чертов нападальщик. Какого я даже не нападал ни на кого это все коррупция в святой нации нет ничего святого ничего я один раз уже от вас сбегал сбегу его второй раз